Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео на примере такой замечательной модели рассмотрим стиль отображения компонента и их состояние в дереве. Сначала начнем со стиля отображения компонента. Solidworks помогает применять отдельные стили отображения как к отдельным компонентам и сборкам, так и ко всей модели целом. Для того, чтобы поменять стиль отображения всей модели, необходимо на панели управляющего просмотра выбрать соответствующую кнопку и режим. Всего существует 5 стилей отображения. Сейчас включен стиль отображения, закрашенный с кромками. Можно включить стиль отображения «Закрасить». Он не будет прорисовывать черным э, кромки компонентов. Потом стиль отображения «Удалить э, невидимые линии». Это как черно-белый рисунок. «Эскиз» по-другому можно сказать. Например, в автокаде, по-моему, там называется «Эскиз». Следующий стиль невидимые линии отображаются, то есть мы все невидимые линии можем видеть пунктирными линиями и каркасное отображение, то есть все линии вне зависимости от их видимости отображаются линией одной толщины. Я включу обратно стиль отображения закрасить с кромками. Кроме того... Можно менять не только стиль отображения всей сборки, но и менять стиль отображения каждого конкретного компонента. Ну, давайте выберем, например, вот, этот, вот эту деталь и через контекстное меню здесь мы можем выбрать уже 6 вариантов у нас, 5 стандартных, которые мы сейчас обозначили, и один у нас является «Дисплей по умолчанию». То есть стиль отображения компонента будет тот самый, который выбран на панели управляемого просмотра. Но принудительно можно его изменить. Например, поставить здесь каркасное отображение. И наша деталь стала каркасной. Можно выбрать не через дерево, а через графическую область. И здесь отображение компонента, например, скрыть невидимые линии. То есть уже будет отображаться. Таким вот образом. Но мне больше всего нравится дисплей по умолчанию. То есть тот, который применен ко всей модели. Также можно здесь выбрать не только для деталей стиля отображения, но и для всей подсборки. Например, невидимой, невидимые линии. То есть у нас часть... Сборок деталей отображается дисплеем по умолчанию, настроенный на панели управляемого просмотра, а целая подсборка, такая вот большая, отображается с другим, с другим стилем отображения. Так, давайте вернем назад. Выберем дисплей по умолчанию. И теперь поговорим про состояние компонентов в дереве. В дереве может быть несколько состояний компонента. Это стандартное представление, скрытый, с измененной прозрачностью и погашенный. Отличается существенно только скрытый и погашенный, так как погашенные компоненты не участвуют в расчете и не отображаются в спецификации. То есть если мы скрываем какой-то компонент, он в расчете остается и в спецификации также отображается. Он не отображается только во вьюпорте и не отображается на чертежных видах. Если мы вот этот компонент скроем, то значок его станет таким сереньким, пропадет у него дерево, но он по-прежнему присутствует в сборке, на него по-прежнему ссылаются другие компоненты, ссылаются уравнения. Если мы этот компонент погасим, то, соответственно, он перестанет участвовать в расчете, все ссылающиеся на него уравнения будут отображаться с ошибкой. А ссылающиеся сопряжения на этот компонент будут также погашенными. Давайте его обратно отобразим. И попробуем здесь его погасить. Откроем эту подсборку, чтобы было чуть проще. И попробуем погасить. Здесь у нас есть несколько сопряжений с креплениями и с другими деталями и сейчас мы этот центральный компонент который является к тому же еще и зафиксированным мы погасим и скорее всего все оставшиеся детали станут не зафиксированы да, вот они стали свободными, о чем нам говорит минус перед именем компонента, если мы обратно сейчас высветим его то все вот эти вот погашенные сопряжения которые принадлежали этому компоненту также с ним вместе высветятся то есть мы высвечиваем и да и некоторые сопряжений которые относились к этому компоненту также стали активными еще один инструмент – это изменение прозрачности. Изменение прозрачности позволяет сделать компонент полупрозрачным, чтобы видеть, что находится за ним. ну давайте на примере этой же детали изменим прозрачность. То есть сейчас эта деталь из фанера, она там или из э, другого материала стала э, полупрозрачной, и мы можем выбирать детали за этим компонентом, как в обход этого компонента, так и через него. То есть я Хочу, например, выбрать э, вот эту нашу деталь с измененной прозрачностью, а он выбирает э, ту деталь, которая находится за ней. Если я попытаюсь выбрать э, воздух, ну, щелкнуть э, по грани этой детали, за которой не находится ни один из компонентов, то этот компонент выберется. Чтобы выбирать такие э, компоненты с измененной э, прозрачностью, необходимо зажать Shift. И даже если я наведу курсор на... То место, где есть э, другая деталь или другой компонент У меня все равно выберется э, Вот этот мой полупрозрачный компонент Щелкаем, да, и вот видите Несмотря на то, что точка стоит как бы на грани С зажатым шифтом Можно выбрать этот полупрозрачный компонент Если я выбираю без шифта То у меня выбирается компонент, который стоит за ним Изменение прозрачности э, происходит через Контекстное меню или через контекстную панель. Для того чтобы скрыть и отобразить быстро компоненты, необходимо навести курсор на компонент и нажать на клавишу Tab. Он э, скрывает э, этот компонент, куда наведен курсор. Для того чтобы отобразить компонент, соответственно, нужно навести курсор туда, где он был, и нажать на кнопку Shift-Tab, то есть произвести обратное действие. На этом все, всем спасибо за просмотр, понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, не понравилось видео, ставьте дизлайки и также пишите комментарии, что не понравилось. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.